Приветствую уважаемых любителей игры Легенды Дракономании. В этом видео я буду, собственно, играть в эту игру. Ну, а также в этом видео я хочу попробовать совершить продолжение обмена благодаря тому, что я наберу три... тысячи камней ветра. Давайте начинать. Сегодняшним драконом у меня будет дракончик зелень. Да, вот такой вот красивенький дракоша зелье пишите имя в комментариях для этого дракона да а также следующее видео будет видео с оценкой островов давайте посмотрим что тут за товары на продажу тут одни и те же просто одни и те же предметы товары на продав давайте тут еще дракончик дракончика церемонный. Я его сегодня утром сюда поместил в инкубатор. Точно-точно а, нужно вот это вот. Хорошо-хорошо. Немного подвисает и не совсем так сильно удобно. Так, ну давайте сначала соберем все возможные летающие вот эти камни ветра, символы камней ветра. Ай-яй-яй-яй нам все 4000 набрано но ну, мы конечно же постараемся получить чуть побольше вот этих вот камней ведра да да ну чтобы как раз побольше призов и получить я в принципе знаю почему у меня зависает потому что я улучшил немного качество видео я поставил побольше битрейт, я поставил побольше FPS, ну и кадров в секунду. Ну и поэтому оно все так вот существует. Давайте назовем дракона кипения. Драконщиком Сенга. Ай. а что это было а вроде пишут то что должно содержать как бы ну от 1 до 8 символов все нормально нормально извините ребят но сейчас мне придется остановить запись полностью чтобы ну, не так сильно лагало потому что это реально мне не очень удобно я скоро вернусь Запись продолжается. Все, уже не так сильно лагает. Так, ну, пока тут будет вот этот вот вылупляться, давайте мы немного поиграем во что-то. Так, я, получается, уже 3 минуты поснимал, и к тому времени, которое будет показано на таймере, нужно будет прибавить еще 3 минуты. Ну, хорошо, хорошо. Так, давайте посмотрим... Как тут обстоят дела? Давайте все вот тут вот сделаем. Ну все, мы уже собственно все тут и сделали. Давайте посмотрим, что у нас тут можно все сделать. Накормить драконов, конечно же, мы это сделаем. еще как хорошо. Давайте зеленюху накормим. Еще, наверное, до 8 или... Подождите, 8, 60. Не еще... Еще... Так, так мало. Сколько там вообще? 100, что ли? Не видно, не видно. Ну, ладно, ладно. 4,300 есть. Надеюсь, да, 400 или 500 дотянем. Ну, это, конечно, вряд ли, вряд ли, но... Можно попытаться. Давайте перейдем на кампанию. Мы уже на кампании. И бой 20. Босс Лафонтен. И мы вернулись сюда. К Лафонтену. К боссу Лафонтену. Если мы его одолеем. А мы его 100% одолеем. То мы закончим уже этот остров. И мы начнем уже вот эти вот все края. Кто у нас тут самый высокий интерес? Чё Ага, Вадиса, да, я помню, у нее высокий уровень. Дальше есть. Это кто? Аки. Ух ты! Угу. А это что? Да, это... А, это продолжение компании вроде что-то такое сделали. Да, но это уже когда драконы будут уровень 100, ну... Но пока мы не такие уж и... Ну, кстати, только вот этот вот сзади нас. Все уже вот тут вот, на этих островах. Ладно, идемте в бой к Ла Я уже накормил мне в немного так, драконов. Драконщица! Я хотела бы тебе говорить, Олаф, но твоего не секретное оружие. Что такое вышка? Я устала вести, что происходит. Счастье тебе больше не придется повторять. Дракона готова выгнать тебя старшего острова. Ну хорошо. А у них, а, ну хотя по это радует то, что у него нет взрывных результатов. Да, ну что вы хотели? Победите босса Алмазов 5. Отлично. Все тут просто прекрасно. О, новый. Уровень 7. Отлично. Спасибо, нам не надо это. Ну все, я теперь на уровне... Нет, я не на уровне Ди ну, ладно, давайте тут мы быстренько так этот бой завершим наверное на 1 2 3 4 давайте это как раз и проверим на 1 2 3 4 ли и звуки у этих драконов меня кстати пока что не будут добавлять слишком так мелодии на 1 2 3 4 5 6 будет я пока не буду добавлять мелодии, потому что ощущение, что лучше немного, ну, обидеть. Вот Если честно, вот так вот. Вот такие у меня ощущения. 1200 опыта. Отлично. О, это очень меня радует. Ну, давайте посадим или соберем еду. Ну, я не сюда вообще-то нажимал. Мультипосадка 60. Ну все, мы завершили все ежедневные задания, которые тут у нас были. И я в принципе не думаю то, что мы сможем набрать еще побольше вот этих вот штук. А 15 алмазов я не слишком готов тратить. Не слишком я их готов тратить. Но 3200 опыта. Плюс еще 150 опыта. Я, конечно, против них. Ну, не против них. Настя дракончика церемонного. Сюда мы посадим в это жилище. Первый дракон из колоды, да, да. А у меня раньше было по 15 этих броненосцев. Вот на том аккаунте. Если кто-то из вас помнит. Ну, я думаю, то что помните. Ну, если вы реально нормально смотрели мои видео. Так, вот бы алмазы можно было бы купить Ну, кстати, хорошая идея. Ладно. Тут уже не все так зависает. Поэтому... Самая главная часть этой вещи. Предложение обмена. Волшебный момент. Ещё музыка такая. Мне, если честно, нравится музыка Легенд Ну, прям, она очень хорошая. Отлично, мы это сделали, все-таки. Угу. Мы это все-таки наконец-то сделали. Ну и еще тут билетики. Так, ну я не знаю. Давайте сделаем один эпический сундук, который, который у нас не получится сделать, поэтому редкий сундук тут будет. Ну, и после этого видео я как бы уже и не буду сильно играть в это драконье поле. Ну, зачем оно мне вообще на как таковое? Так, у меня тут не хватает всего лишь двух штучек. Я могу, собственно, как бы и посадить, ну, собрать тут всю еду, которая тут у нас будет по одной штуке. Ну, а пока тут будет это ожидание, я... Поставлю на паузу видео, чтобы оно сильно не затягивалось и вам не мешало. Я продолжаю. Ну и у нас ровно 500 этих штучек. И давайте на прекрасном моменте мы завершим все, что тут было. Ну, давайте мы все-таки сделаем вот так вот, сделаем вот так вот. И сделаем вот так вот. И это был мой крайний день уча участия в этой акции. Но в югодуй. А, я вообще что-то забыл про это. Ну, ладно. У нас осталось ровно ноль, а мне ветра. Сейчас пособираем еду немного. Нет, у нас их нет. Почему? Ну, ладно, все таки Что нам тут? Давайте посмотрим, что мы можем купить за 35 этих штучек, что нам больше всего тут надо. А нам тут. Я вообще не понимаю. Ладно, ладно. Два билета купим. И купим. Желиквия разведения не получится, поэтому вебилития. Давайте вебилития исследований. Все, у нас ноль железных врагов. И сейчас будет ноль этих билетиков. Пять тысяч еды. Вот этих мне, конечно же, не собрать. И фрагменты дракона, древний алтарь мы тут наберем немножко еще на Хауми. Ну, в принципе, тут можно заканчивать данный видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Всем удачи и всем пока-пока. Ну, давайте тут, конечно же, все это обычное сделаем под конец. Тут дымок у нас вывелся. Ну, и давайте снова такую же календарцию и попробуем. И снова дымок у нас вывелся. Всем пока-пока.